Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами новогодним салатом «Снежки» о том, какие понадобятся продукты и как я его готовила, смотрите в этом видео. Девочки, а для салатика нам понадобится консервированные ананасы, сыр, копченая куриная грудка, можно заменить на карпаччо или на запеченную грудку, кукурузу, зубчик чеснока и майонез. А для снежков нам понадобится творог, сливочное масло, сыр, также чесночок и кокосовая стружка для того, чтобы их обвалять в ней. Подробную рецептуру салатика смотрите в описании под видео. Куриную грудку нарезаю на кубики. Я вот разрезала ее на такие пластиночки. И потом нарежем вдоль на кубики. Ананасы нарезаем на мелкие кубики. Ананасы предварительно я отжала, чтобы вот этот лишний сок у вас в салате не был. Можно использовать как кусочками, только их также надо мелко порезать, так и вот ананасы кольцами. К салатику добавляем кукурузу. И заправляем майонезом. Для этого вот я к майонезу выдавила зубчик чеснока. И все это сейчас заправлю в салат. На данном этапе надо салатик попробовать на соль и на перец. Я попробовала, мне соли достаточно. Я только положу немного черного молотого перца. Теперь возьмем какую-нибудь другую салатницу. Я взяла меньшего размера и застелила ее пищевой пленкой, для того, чтобы при переворачивании вот этого блюда на, на тарелку его можно было легче снять. Вот подхватила эту пленочку. Теперь весь салат я перекладываю вот в эту емкость и ставлю в холодильник ну, буквально на час, пока мы будем делать вот снежки. Он у нас охладится. Приготовление снежков я уже натерла сыр на мелкой терке. Ну, я думаю, грамм 100-120 вот, от общего количества я отрезала. Туда же добавляем творог, сливочное масло и хорошо-хорошо перемешиваем. Добавлю туда также майонез и зубчик чеснока. Много майонеза ложить не буду, а, так как... Посмотрю по самой структуре вот этой консистенции массы, чтобы она не была жидкой, чтобы с нее можно было скатать шарики. Очень тщательно перемешать. Можно добавить немножечко черного молотого перца. Вот такое эластичное масло должно сырное получиться. Я попробовала и добавлю еще буквально пол зубчика чеснока натерла. Обязательно попробуйте. Если любите легкий аромат чеснока, добавьте вот по вкусу зубчик. Если любите поострее, можно положить два зубчика, либо вообще не ложить. Так, вот все, это уже у меня готово. Так, салатик я уже достала с холодильника и сейчас буду перекладывать его на блюдо. Немножко неудобная у меня тарелка, но будем надеяться, что все получится. Теперь аккуратненько вот так вынимаем. Сейчас мы должны его обсыпать тертым на мелкой терке сыром и посыпаем сверху тертым сыром, вот так вот припрошив его весь-весь по кругу. Далее из сырно-чесночной вот этой массы мы будем скатывать шарики небольших размеров и обваливать их в кокосе. Если кокос есть голубой, будет, вот, знаете, такой как голубенький, можно использовать его, он будет только красивее смотреться в салате. И вот так вот по краю салатика выкладываем снежки по кругу. Так, ну вот, девочки, салатик Снежки у меня готов, я вот так его вокруг украсила, а, а можно еще украсить зернами граната, я буквально немножечко вот так вот присыплю, и кто-то скажет, что да, такой салатик напоминает шапку Мономаха, он очень похож. На ну что, дорогие мои, вот таким салатом новогодним я сегодня с вами поделилась. Я думаю, сочетание таких продуктов, как курица, ананасы, любят многие. А если вы еще не пробовали, обязательно приготовьте такой салатик, понравится. А вот эти закусочные шарики, сырные с легким ароматом, непременно расхватают и они разойдутся очень быстро. Готовьте этот салатик на здоровье. Пишите комментарии, понравился ли он вам. Заходите на мой кулинарный сайт. Step -step вы найдете ссылку под видео в описании. А также не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. До новых встреч!